200. Что общего у этих слов? Персик, ананас, папайя, лама, черешня, помилу, как дыня, арбуз, ракум, апельсин, слива. Так, подожди. Персик, ананас, папайя, И лама, и лама это что? Я даже не уверен, что такое илама. Я не знаю. Черешня, помило, и икако. Что такое икако? Дыня, арбуз, ракум. Я не знаю, что такое ракум. Я тут кучу слов не знаю. Плюс словарный запас. Апельсин, слива. Это все фрукты, я предположу, потому что персик, ананас, папая, ну вот черешня, да, дыня, арбуз, апельсин, слива. Дыня это фрукт? Я не уверен. Я знаю, что арбуз это фрукт. Арбуз это фрукт, наверное. Апельсин, слива, арбуз это по-любому фрукты? А чем отличаются фрукты от ягод? Это... Слива.. Может быть ягода или нет? Короче, я предположу, что все вот это вот, персик, ананас, папая, и лама, черешня, помело и как вот дыня, арбуз, ракум, апельсин, слива это фрукты? Но апельсин это точно не ягода, и персик это точно не ягода, и ананас это точно не ягода. Слива, мэйби ягода, я ебу. Короче, я предположу, что то все фрукты ты перечислил, но я не знаю, чисто рандомное предположение. Давай ну когда-нибудь мы дойдем туда. Папаня молодец, теперь ребус на 250. <звук> Кто тут лишнее? Артишок, руколы, тыква, авокадо, сельдерей, патисан, <звук> фамия, дайкон, <звук> аромат, треть, кангурия, спаржи, дракон, Uh, что тут лишнее? Артишок. А я, я, я типа правильно разгадал прошлое или что? Это были все фрукты? Артишок, рукола, тыква, авокадо, сельдерей, патисон и помея. Я тут почти всех слов не знаю. Дело в том, что я вообще овощи не ем в целом. Я так понимаю, это овощи или что? Uh, авокадо, тыква, сельдерей, патисон и помея. Патисон Роберт Патисон и дайкон, Ароррут, редька, ангурия, спаржа и драконеедж. Я не знаю, это овощи все, только драконеедж там в конце к чему? Спаржа. Я не знаю даже этих слов, я не знаю, что такое э, ангурия, спаржа я только слышал это слово, я не знаю, что это тоже. Потому что, э, э, редька я знаю, что это арарут, я не знаю, дайкон я не знаю, ипомея я не знаю, Патисон я только слышал. Ну именно, что есть такое что-то тоже съедобное. Сельдерей тоже только слышал, авокадо забыл даже как выглядит, не. Авокадо то что-то типа, бля... Короче, по-моему -по я его видел, но... Тыква знаю, как выглядит, очевидно, рукола, не знаю, артишок тоже только слышал. Но забыл, как выглядит уже. Я, я это все не ем, все что ты перечислил. Просто дело в том, что ну вот, вот словарный запас по поводу еды, вообще наверное, нулевой. Я почти ничего не ем, на самом деле, я вообще почти ничего не ем. И тем более овощей. Мне будет проще перечислить овощи, вообще, которые я ем. Остальное я даже толком или не знаю, или не ем. Я буквально почти ничего из овощей не ем что морковьем реально сложно